тем больше людей нам, специалистов, непосредственно необходимо задействовать в эти отрасли. Сейчас, конечно, востребованы разработчики. Но программист – это очень широкое понятие. То есть есть своя градация. Востребованы на самом деле все. То есть разработчики веб-решений, то есть серверные веб-решения, фронт-энд-разработчики, разработчики мобильных приложений, верстальщики. То есть востребованы весь спектр специальностей в интернет-маркетинге. То есть на самом деле потребность очень большая в кадрах, потому что отрасль растущая, рынок растущий. То есть мы можем делать все больше и больше и больше, но нам необходимы талантливые головы с руками, приложенными в нужном месте. Колледж это очень хороший стартовый уровень, потому что колледж ориентирован на получение практических профессиональных навыков которые очень быстро можно начать применять. Понятно, что, конечно, в каких-то простейших областях. Да? Понятно, что там не на самых топовых позициях. Но, грубо говоря, у станка, то есть у айтишного станка. Но начав и в молодом возрасте уже попав в это, получив знания, получив навык под, от хороших наставников, можно очень быстро прикачать свои навыки, то есть понять, что это дорога, которая нравится, не нравится. И если нравится, идти дальше, то есть получать следующие знания, переходить на ступеньку, ступеньку, расти. IT-колледж – это уникальный в России образовательный карьерный проект. Он нацелен на подготовку специалистов для IT-отрасли, специалистов, которые будут соответствовать квалификационным требованиям современных IT-компаний и работодателей. Обучение в рамках проекта будет реализовано по трем основным специальностям СПО. В первую очередь мы будем готовить специалистов по программированию в компьютерных системах. И на этой программе будет вестись подготовка таких специалистов, как веб-разработчики, разработчики мобильных приложений, специалисты по тестированию и даже один из программистов. Во вторую очередь это специальность дизайн. И здесь мы будем говорить о веб-дизайне, а также о дизайне дополненной виртуальной реальности и о многом другом. И в третью очередь это специалисты по рекламе, это интернет-маркетологи, специалисты по таргетированной рекламе, веб-аналитики, графические дизайнеры и так далее, даже видеооператоры. Уникальностью проекта является реализация принципа дуальности обучения, а именно подготовка специалистов совместно с работодателями. Компании-партнеры участвуют в разработке программ, они будут вести профильные дисциплины, принимать студентов на практику и стажировку, а также будут участвовать в оценке приобретенных компетенций.